Сегодня 4 ноября, День Народного Единства. Праздник на самом деле довольно своеобразный. Во-первых, еще совсем недавно мы профукали Союз Советских Социалистических Республик. Совсем-совсем недавно, без безотносительно того, кто прав, кто виноват, рассудились с Украиной. С Белоруссией до сих пор Союза государство не создано. Внутри страны... Происходят постоянные межнациональные конфликты. Национального детства, в принципе, никакого не наблюдается. Сейчас, собственно, 7 часов вечера. На улице, кстати, на удивление спокойно. Тихо. пьяных людей не наблюдаем. Это уже, кстати, хорошо. Попробуем раз уж типа праздник, отметить его просто на позитиве, без политики, в которой у нас в плане единства как внешнее, так и внутренний и полнейший провал. Однако что может быть приятнее, чем просто побегать в выходной день по лесу и подышать свежим воздухом, пусть даже в темноте, пусть в 7 вечера. Разумеется, при наличии фонарика, чтобы не спотыкаться о корне. И между прочим, я тут в лесу не один. Только что видел компанию. Вполне себе тихую. Которая, видимо, тоже отмечает праздник. Неким образом. Но в целом здесь спокойно и хорошо. Местами, правда, слякать. На самом деле, честно признаюсь, я, может быть, немного пессимистичен с народным единством. Ибо, например, у нас налаживаются связи с Казахстаном и, кстати, с Китаем. Хотя это, на самом деле, извините, но совершенно чуждая нам культура. Но давайте вернемся к нашему и пробежке по лесу. Вот, например, что может быть ужаснее, чем мертвый еловый лес? Это мертвая ель. Таких елей тут великое множество. А вот еще. Сейчас мы. Вот, видите, это тоже мертвая ель, другая. Эти ели пострадали от краеца. Но когда пирамид массово скрипел по всему лесу, это был просто кошмар. Повсюду досыпалась хвоя, и одно дерево погибало за другим. Вот вам еще пример мертвой ели. Не было народного единства. Не было. Для того, чтобы заступиться за деревья. Давайте подумаем. Чтобы такое сделать, чтобы это народное единство появилось и лес был, например, приведен в порядок? Может быть, стоит обойти большое количество людей, пособирать подписи и отправить в лесхозы или комитет лесного хозяйства? Хотя, я честно скажу, даже я сам в комитет лесного хозяйства не видел ни на йоту. Уже жаловался им по поводу состояния нашего леса. И хоть бы хны. Никаких мер не принято. У меня в районе горского Синий Пироговский, к сожалению, нету э, таких хороших лесных массивов, которые бы могли иметь заповедные статусы, которые были бы в состоянии самодегулироваться. На самом деле много чего у нас надо восстанавливать. У нас пропали грибы и... Пропадают ягоды, исчезли белки, не видно ежей, лес пришел в страшное запустение за те 20 с чем-то лет, как распался Советский Союз. Вот пример, опять-таки возвращаясь к Короеду, это бурелом. Вот одно дерево лежит, вот другое, дальше там еще третье виднеется, правда небольшое. Этот лес уже непригоден для, не непригоден Становится ни для животных Ни для растений Ни для рекреационных целей Хотя на самом деле За несколько десятков лет Он может сам отрегулироваться Но по-доброму Я считаю, что вполне допустимо Убрать еловый сухостой Сделать посадку новых деревьев Сделать посадку тех кустов, которые тут росли. Засеять споры гриблов которые раньше росли. Белые, подберезовики, подосиновики. Где они сейчас? Да ни одного нету. После этого комплекса мероприятий там, заселить сюда белок, ежей, других от Откуда-нибудь из глубинки Подмосковья, где таких проблем нету. Опять-таки, для этого нужно народоединство. Народ, ау, где вы? Объединяемся. Один Семен, финансовая, все эти вопросы не потянет, да и технически тоже. А Акомпетит снова хозяйства, это вообще фикция какая-то у нас. Вот здесь мы видим очередной небольшой еловый ствол поваленный. Вы думаете, я опять буду обсасывать чисто краедов? Нет, ирония судьбы. Давайте пройдем несколько шагов. Что мы тут видим? Столбы. Угадайте с первого раза, от кого эти столбы? Правильно. От квадроциклистов, снегоходчиков и прочих людей, которые привносят в лес огонь и разрушение почвенного и травяного паркова но эти столбы идеально сейчас не нужны никому поскольку э, я сейчас во время своей пробежки перелезаю через один, другой, третий, четвертый и так далее бодиомы, и конца и края этому нету вот такая ирония судьбы когда нету народного единства э, что с лесом происходит но как видите не все так мачно в центре мы видим живую сосну Правда? Крону мы её разглядеть не сможем не только из-за темноты, а поскольку она просто загорожена мертвыми и овыми леями. Побежали дальше. Наша программа еще не окончена. А вот здесь мы видим бутылку воткнутую в сук поваленного дерева. Говорят, что алкоголь объединяет. Но алкоголь это сомнительный метод объединение людей только в трезвом состоянии люди способны совершать какие-либо благие дела а от пеных от них мало толку даже не. это символ того как не надо объединять народ не спаивать надо людей, а спортом например заниматься субботниками иной общественной деятельностью да просто походами в кино, в театр, в цирк, куда-либо еще. Но не бухло, не бухло. А теперь немного позитива. Это родник, это наша яхта. Яхта победы нашей страны, яхта счастья. И давайте мы посмотрим, как далеко она уплывет. Да, у нас будет подъем, подводная съемка Нет коррупции Да сильной стране Да любви Да счастье Да сильной медицине Ну, такие вот у нас дела Может даже и мы с медициной все будет в порядке.